клубники всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 500 мм и длина базы 1,70 мм. Буксировщик версии «Лонг» представлен на катковой подвеске. Также имеет поддерживающий ролик, так как гусеница верхняя беда длинная. И убрать верхние колебания ее. На буксе представлен двигатель Зонгшин. С мощностью 15 сил. Катушка в базе идет на 9 А. Это 108 Вт. Фара у нас на 60. Цепочка усиленная сальниковая. Звезда съемная на ступице. Буксировщик у нас уезжает в город Архангельск. Будет ездить по нашей поморской земле. А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.